Итак, дорогие мои друзья, мы с вами продолжаем наблюдать за Destro Spring Cup, и на этот раз в очередной раз, снова, снова и еще раз, снова. Мы с вами находимся в группе «Б». Uh, групповой этап uh, New Patriots против «КС Cool Ру Public. Карта D даст 2» и на этот раз уже uh, новые «Патриоты» начинают в сильной стороне. Предыдущий матч они начинали в слабенькой. Uh, но, тем не менее, все равно 10-5 по первую половину они все-таки вырвали. И сейчас в пистолетном раунде, хоть и поймали очень неприятную хаешку в зигзаг, однако же выиграли раунд, потеряв только лишь одного слот боя. Ну, начало, как я считаю, опять же, достаточно... Хорошая, но вполне себе естественная, все-таки сильная страна, и грех ей не воспользоваться в пистолетке. Быстренько по составам и наблюдаем дальше. Денис, природа, Ермак, слот... слот бой, дубленочка и маусик. Ну и, конечно же, КС Скул Ру, это Пауэр Зорет, Даллер, Слэр, Демон, Естет и Храбрый... Винегрет. Ничего себе. Интересный никнейм такой. Весьма-весьма необычненький. Ну что, бомба установлена на споте Б на этот раз. Ой, какая хаешка-то прилетела! Ай, Денис! Ай, Денис! Трипл килл под конец раунда 2-0. Вот это жесть. Здравствуйте, дамы и господа. Рад присутствовать на эфире. Александр Радо, приветствую вас. Приятного вам просмотра. А Вот, собственно, как я уже и говорил, нас ожидает еще с вами несколько игр впереди, это далеко не последний матч на сегодня, так что э -э, поудобнее, так скажем, располагать и каэсика будет сегодня, в общем-то, много, это уже второй матч на сегодня, а впереди будет еще несколько. 4 в 4. Ситуация, дорогие мои друзья. Power Zored погиб. Но пожертвовав собой, в общем-то, удалось забрать Дениса. А это минус, я хочу вам сказать, весьма и весьма важный для коллектива CS кул cool, Но есть еще слот бой. И, безусловно, выход на точку Б, который как бы нельзя игнорировать. И Дубленочка забирает Слэр демона в размен за погибшего Ермака. И попыточка поставить. Бомбу имеется, естественно, на споте Б. Абсолютно равная ситуация. 2 в 2. Минус от храброго винегрета по слот бою. Ну, а тут Маусик. А тут Маусик говорит: Здрасте! Не надо проходить на точку Б через мидл. Я здесь, типа, все контролирую. Винегрет. Ну, не такой уж и храбрый, да, учитывая, что все-таки убегает от перестрелки. Ну, дубленочка решил принести перестрелку, так сказать, в дом. К, э, своему оппоненту. И на табло третий раунд за командой New Patriot. И можно, в общем-то, ожидать. Э, полноценный девайсный раунд. К сожалению. Не все игроки приобретают дефьюз-киты в обороне, как я могу заметить. Два игрока только с дифузами. Я бы все-таки э, хотел бы видеть хотя бы три. Три набора кусачек, потому что с тремя-то играть будет ну, всяко поприятнее всяко попроще. А два очень легко могут затеряться и в сложный момент так и не найтись. Сполитпуш точки А готовится от новых патриотов. Аккуратно ребята прокидывают все необходимые позиции. Вылетают флешки и хаешки. И здесь, конечно, самое главное с зигзага выходить очень осторожно, потому что тут засада, но! Засада свою задачу, ну, как-то вообще не оправдывают, ну нисколько. Три минуса от новых патриотов, попытка от слот боя убить на минду соперника тоже весьма-весьма и весьма успешная, храбрый винегрет, минус Ермак, но ситуация, тем не менее, один в четыре, ой, ой, храбрый винегрет, еще два минуса в догонку, это уже три фрага в его исполнении, будет ли эйс, только эйс ведь нужен для того, чтобы победил. Винегрет, но нет, Винегрет уходит сейвится. Увы, я, а, кстати, Дефьюз Китов нету и Это по большей степени основная причина э, ухода на сейв э, храброго Винегрета Именно вот, вот, вот я же сказал в самом начале раунда все-таки, что маловато Дефьюз Китов было куплено в девайсном-то раунде Ну, хотя бы засейвлен калаш, это тоже какой-то все-таки плюс Правда, непонятно, на что этот плюс в дальнейшем скажется Привет, дамы и господа, Денис и Дубленочка хорошие игроки. Ну, во всяком случае, Дубленочку мы с вами не видели на первой карте. Вместо Дубленочки играл Кессон. Поэтому по Дубленочке пока сказать ничего нельзя. Ну, а, собственно, Денис, да, Денис очень жесткий. Ну, не будем еще забывать слот боя, который тоже наваливает. Да и Маусик наваливает. Там, в общем-то, Ермак только немножко выбивался из картины происходящего на Нюке. Ну, посмотрим, как он сумеет сыграть сейчас, например, на карте The Dust 2. Проход на Б. храбрый винегрет, даблкил минус отдалера, но маусик, правда, с Денисом все-таки какие-то нашли э пути для размена. И как результат, теперь слотбой вместе с Денисом, два, наверное, опаснейших игрока коллектива Новый Патриот, остается остаются вдвоем. Слотбой ошибается в перестрелке, и Денис с 37 с поинтами, но все-таки придевайся. Забирает первого, остается всего-навсего 11 хп, размены префайрами. И надо признать, что при префайр от, от power Зорода был куда интереснее, но и Дениса в результате все таки угомонили. На табло первый взятый матчпоинт командой CS ру Public. Я вот, кстати, не знаю вообще, они CS ру -cool и есть ли у них действительно сайт... Да, действительно, есть сайт. kskool.ru так, э, называется... э, так и называется. Этот, господи. Так и называется сайт э, данного паблика. Денис Природа минус э, храбрый винегрет. Энтри фраг, сделанный на точке Б, Второй минус сделанный точно там же. Ну, собственно, уже чисто математически несложно догадаться, что это... Точка Б. И занимать именно ее сейчас планируют новые патриоты. Тайлер, хороший минус с АВП, но только, к сожалению, один. А для того, чтобы побороться за победу в этом раунде, ну, фрагов с АВП надо было сделать в точке 2-3 хотя бы. Ездета забирает Денис, и это пятый. Ну, 5-0 шли игроки команды а, Групповое насилие на карте Нюк. 5-1, КС Кулру идут против своих соперников. Пока, тем не менее, все-таки стоит заметить, наверное, Ой-ой-ой-ой-ой, что... Маусика отстреливает Даллер. Ну, я сказал, вот Даллер... Хорошая АВП, по всей видимости. Потому что, как минимум, ну, какие-то фраги-то он дает. Да еще какие дает, Денису в лоб попадает. Пауэр -зорд забирает слот боя. Ермак и Дубленочка остаются вдвоем. Кстати, у Ермака АВП имеется... А вот дубленочка с калашом. Ну и пять соперников, елки-палки. Целых, елки-палки, пять соперников. Слишком большое, конечно же, количество оппонентов. Какая карта после даст 2? Э -э в конце этого раунда скажу, нужно посмотреть. Ермак с дубленочкой по минусу. Даллер отстреливает дубленочку. Ермак остается один. К нему уже в спину, кстати, готовится заходить оппоненты. А Ермак забирает Даллера. И путь по сути, уже на точку открыт, но. 50 секунд до конца раунда позволяют все-таки Ермаку немножко повременить и подумать, как бы получше этот раунд все-таки распетлять. Прокидывается просвет, и Ермак, естественно, занимает позицию на точке А. Храбрый Винегрет, кстати, пытается занять смежную позицию э, со Слэйром. Но в результате, в общем-то, не успевает даже дойти до точки, так как последнее слово в данной ситуации за Слэйром демоном. И Ермак не затаскивает, как... Следствие 5-2, дорогие мои друзья а а Так, ассалам алейкум всем ребятам Фирус, приветствую а Следующая карта, значит, был вопросик Следующая карта, которую мы будем смотреть Тоже карта д Dust 2 Против кого и что за стадия Пока говорить не буду, скажу это в конце матча ну что, три девайса отсутствует у команды «Новые Патриоты». А, прошу прощения, два. Дубленочка не показывал или не показывала до последнего свою снайперскую винтовку. Но все-таки она есть, надо признать. И вот здесь благодаря дымам не удается сделать минус. В общем-то, игрокам команды CS School.ru повезло, но только лишь отчасти. Дубленочка и слотбой так или иначе, но смогли сделать entry-фраги на точке «А». Yes, Dead Вот этот заход в спину! Денис, один на один с Храбрым Винегретом. И, кстати, Храбрый Винегрет пытается сыграть с длины на точку А. И вот это вот уже как раз будет очень-очень интересненько. А, добрый вечер. Сколько сейчас твой системник стоит? Примерно. Даниил, приветствую. Я могу даже сказать не примерно. Я могу точно сказать, со скольки он начинается на... Сайте HyperX в приблизительно подобной конфигурации, как, собственно говоря, моя. Но, так скажем, там процессор на нем установлен чуть более слабый, чем у меня. Видеокарта чуть более мощная, чем у меня. И, в общем-то, как следствие, плюс-минус что-то что выходит, если бы это переводить в старые деньги. Но сейчас такой системный блок стоит... Сейчас одну секундочку. Я даже скриншотик э, делал. От 705 тысяч рублей. Слэйер-демон минус Ермак, Пауэр-Зорд, кстати, тоже уже покинул данный раунд, и Слэйер-демон делает еще один минус, забирая слот боя. Вот Слэйер прям человек э, в составе kayschool.ru, которого надо глушить в числе первых. Он очень сильно мешает команде Новые патриоты проворачивать свои черные делишки на точках, поэтому, в общем-то, от него надо избавляться в первых рядах, как мне кажется. А, пипец. Да, я согласен. Ну, я его покупал за 300 тысяч, сейчас он стоит 705. В целом неплохо. В целом неплохо. У меня как бы и машина, купленная за миллион, вроде бы как постарела, а уже стоит миллион пятьсот. Как-то, ну вот, вроде постарела и должна была потерять в цене, а наоборот, нет, взяла и выросла. Замечательно, замечательно. Ну, как бы, опять же, не стоит забывать, что все таки в кризис можно и нужно зарабатывать. Uh, увы ах, но справедливость все-таки в этом контексте не присутствует Те, кто был uh, беден до кризиса, будут беднеть сильнее Те, у кого хоть какие-то накопления были, эти накопления может реализовать в ну, достаточно неплохой в плюс, так скажем То есть еще и заработать, в общем-то, на этой ситуации Но ну, если, как говорится, голова на плечах есть! Храбрый винегрет. Даблкил на приеме точки Б. Отправляется в окошко. В окошке погибает от рук Дениса. И, кстати, его тиммейт, находящийся на точке, также погибает от рук Дениса. Ермак забирает Даллера. И теперь перевес ускакал из лапок команды ks-school.ru. Ну, я надеюсь, конечно, не навсегда. Однако Денис забирает пауэр Зорода. И вот теперь уже, наверное, можно сказать, что перевес ускакал навсегда. Потому что перевес... В общем-то, да. Перевес, которого могли бы достичь kskool.ru, это победа в раунде при ситуации 1 в 3. Здесь, конечно, никакой победы не было. но ну и 8-2. В общем-то, ожидаемый вполне себе расклад вещей. А так выигрывает первую половину. Не сильно я, честно сказать, уж этому и удивлен. Привет, Саня! Болею за патриотов. Сейчас учусь играть на фасткапе. Более-менее я понял, как мне нужно действовать. Медитатор, это замечательно. Больше практики, это самое главное. Больше тренировок, и все попрет в гору, как говорится. Слотбой. Денис Природа по минусу. Здесь игроки обороны пытаются устроить аркадный прессинг своих соперников э прям в теровский спаун. И Ермак. И Ермак погибает от рук Даллера. Так и не сумел Ермак распорядиться своей позицией адекватно. Слотбой. Минус пауэр Зорот. И завершающий фраг по Даллеру. Ну, давайте будем реалистами. Не успел, кстати, умереть Слотбой Ну вот, будем реалистами, дамы и господа Новые патриоты Это В общем-то команда Которая сейчас против юспов Остались Остался в соло слотбой, да, то есть 4 минуса Получили в копилочку на юспиках надо стараться играть чуть более уверенно И чуть более агрессивно все-таки Чтобы такие экономические взрывы на мид не пропускать В целом, потому что все могло сложиться очень плохо С бою могла прилететь какая-нибудь шарная пуля в голову И на этом ра раунд закончился бы, ну, прям Совсем грустно А кскул.ру -cool наверняка бы уже раньше времени открыли бы шампанское А тем временем Даллер Вот та самая снайперская винтовка Которая сверхнеприятна коллективу Новые патриоты, я уверен, что она действительно им неприятна, потому что это kill на меду И вот это АВП надо как-то вместе с а, Слэером в первых рядах, собственно, отправлять на покой. Иначе у новых патриотов будут без конца появляться сложности, с которыми бороться, я думаю, им, в общем-то, не очень хочется. Маусик, даблкил на входе в зигзаг, и здесь из дымов зачем-то из дымов открывается маусик. Далер, как вы понимаете, уже перебазировался на точку А, лейер-демон заходит в спину, и вариантов, кроме как давить оппонента, никаких нету. Далер делает четвертый минус, а будет ли эйс? Нет. В конце раунда на последней секунде, черт возьми, попадает в голову Даллера его враг, и эйса не было, но был квадрокилл со снайперской винтовки, что тоже, как мне кажется, очень и очень здорово. Ну, потому что всегда круто, когда один... Человек, по сути, почти в одного приносит победу в раунде. Это говорит о том, насколько этот человек силен и важен своей команде. Сейчас аккуратное занятие Тэшки. Заметьте, здесь уже нет дробовиков, нет пулеметов. Тут уже чуть более, э, так скажем, чуть более <кхе> осторожная игра, что ли, от новых патриотов. Потому что kscool.ru это не та команда, к которой вы зайдете с дробовиками и с пулеметами. Но все-таки там отпор дадут. Здесь гораздо больше людей, которые отдадут. Э, прошу прощения, гораздо меньше людей, которые отдадут такие позиции. Ну, опять же, при учете не самых качественных девайсов соперника. Успевает Ермак Зоров покинуть опасную позицию. Пытается сыграть под одного, под второго. В результате фраги достаются слот бою. Дубленочка в соло. И езд. Yes, Последний минус, 9-4. Ну, борются, надо признать, достаточно неплохо ведут сейчас борьбу игроки коллектива kskool.ru против соперника. Соперник, очевидно, не прост, Соперник, очевидно, немножечко пусть, но все-таки превосходит оппонента по скиллу. Но kskool стараются играть плюс-минус на равных, так скажем, да? А чё требуется тренер, чтобы учиться играть на фасткапе? Нет, требуется не тренер, требуется временно для того, чтобы научиться играть на фасткапе адекватно и нормально. Потому что, ну, медитатор — это игрок, который большую часть времени всегда играл на пабликах. И поэтому ему нужно идти, так сказать, повышать скилл и отыгрывать игры на фасткапе. Но там ему нужно немножко к этому еще привыкнуть, потому что это всё-таки не паблик. Отличий гораздо больше, чем можно подумать на первый взгляд. Итак, проход на точку Б. Здесь храбрый винегрет. Героически и очень храбро пытался принять точку в одного. Далера забирает дубленочка, хотел сказать, булочка. А, дубленочка, конечно же. И ЕС yes, на этот раз снова остается последним. Но теперь уже ситуация не один в один, которую он мог выиграть. А теперь один в четыре. Ну, конечно, слышен соперник справа на грибах. Даже более того виден. И, и к сожалению, это все равно ничего не меняет. Десять четыре. Александр, девочки не планируют играть в ближайшее время. чего то соскучился, уже нет инфы. Радо, так они только вот, только-только играли. 5-6 числа же только играли, девочки. Ну. <laughs> Тебе еще нужно женского каэсика? Пока его, к сожалению, не предвидится. Команда «Женский эпицентр» временно решили отдохнуть от Counter-Strike. Ну, с точки зрения турнирного Counter-Strike, только игры на пабликах. Храбрый, вен... Храбрый винегрет э, забирает Дениса, а следом YesDead забирает Маусика. Дубленочка минус ездет yes, и АВП со слотбоем. Вернее, слотбой на АВП. Находится на меду. Хороший выстрел по Далеру и следом хороший выстрел по Слейру. В общем-то, это 11-4, дорогие друзья. Счет, конечно, менее качественный, чем, например, был в... Первом матче, который мы с вами сегодня смотрели Да, то есть, собственно, новые Патриоты Там выиграли 10-5 первую половину Но за слабую сторону Здесь 11-4, но за сильную Вроде бы взяли раундов-то побольше Но как бы карта к этому располагает Будем смотреть, как получится обороняться Потому что CS кул cool Показали себе как достаточно неплохая команда И мне кажется, что Ну, типа пробивать дно, играя в атаке им не сильно-то уж будет нужно. То есть они будут, как мне кажется, играть вполне себе достойно. Агрессия от новых патриотов. И это очень важная, кстати, агрессия, которая сейчас действительно была очень нужна и очень важна. Почему, спросите вы, потому что бомба. Бомба сидела все это время под банкой. И потерянная бомба на такой позиции практически ставит крест на всем раунде для атакующей стороны. С той точки зрения, опять же, что выиграть такое будет, ну, практически невозможно. Ну, как минимум, придется очень сильно и очень тяжело напрягаться в перестрелке, которая предстоит за эту бомбу. Учитывая, что это пистолетка, типа, совсем вообще не хочется на самом деле вступать в жесткие перестрелки. Они чреваты поражением. Денис немножко переоценил свои силы и свою позицию. Отдался под соперников и отдал ФАМАС Что вообще сейчас, конечно, делать не рекомендуется игрокам новых патриотов Но накидывается флешка Какие-то ретейки, я думаю, сейчас уже не страшны Команде ру. Справедливости ради, эти ретейки должны все отбиваться легко Потому что диглы и ФАМАСы в позиции Это, в общем-то, наше все. Талер! Вместе с храбрым винегретом, ну, практически вместе с храбрым винегретом выигрывает этот раунд. Храбрый он постоял, походил, пострелял, но килов не сделал. Тем не менее, все-таки дожил до конца раунда. И это уже в какой-то степени отличительная черта. 12-5. Ну, так и а сегодня-то уже 16-е. Ну, только что, ты 10 дней не можешь без женского counter Нет, я, конечно, все понимаю. Действительно, у девчонок КС очень и очень яркий, но. Мало кто для девочек проводит какие-либо турниры, потому что, собственно говоря, девочек в КС не так уж и много, на самом деле, которые могли бы собираться в команды. Ну, то есть даже минимум 4 команды надо собрать, это 20 девчонок, уже попробую их найди. Ермак и дубленочка! Ой-ой-ой-ой-ой, дубленочка! я, ой, -ой, ой еще один минус от нее, или от него, я хрен его знает. Минус от Маусика и YesDeads. Забирает дубленочку. Езд, yes, кстати, еще и остается последним выжившим игроком коллектива kskool.ru. И перед ним абсолютно пустая точка. Но он почему-то не идет ставить бомбу. А я считаю, наверное, все-таки нужно было бы это сделать. Два килла успевает YesDead сделать. А позже получает размен. И счет на табло 13.6. У нас немножко подвисает Денис. Непонятно, будет ли все-таки вылет или не будет. Поэтому придется просто ждать и надеяться. А эти команды из какого города играют? Эти команды играют каждый из своего города. Это онлайн-турнир. Ребята находятся не в клубе. И как следствие, здесь вообще могут быть, условно скажем, люди из разных стран даже. Дубленочка! Четыре. А пятый будет. Ай! -а -а -а -а -а, попало в голову или попал! Опять же, кто-нибудь в чате скажите, это девушка или молодой человек, чтобы я ну, на, на будущее знал. Наверняка же здесь есть. Люди из новых патриотов Которые точно знают, кто это и что это Блин, 4 минуса Очередной квадрокилл уже сегодня на табло На табло, простите, на экране И, если я не ошибаюсь, уже, наверное, третий За две карты Круто Круто, мне нравится, очень много интересных моментов Создают ребята, и, опять же, повторюсь А кто-то говорит, что на пабликах э, Играют одни нубы, бы, одни ЛС -ы. Ну, совсем ничего, даже близко с этим нет. Пацан, отлично Значит, красивые 4 минуса оформил молодой человек. Итак, 4 в 2. Бомба устанавливается на точке Б. И это, конечно, скорее больше тревожная информация. Пауэр Зород, однако же, продолжает эм, воевать. Во Воюет. Ой, с ножом Ермак Зород бежал сейчас резать Пауэр Зорода. Оба они Зороды. Но не успевает добежать до точки. Там соперника уже убили. 15 пять. Дубленочка это парень, да-да-да, я вижу, большое спасибо А можно записаться и с ними играть? Э, Ибрагим Расулов э, Можно, но для этого вам нужно найти Турнир, где они играют И принять в нем участие То есть это не ко мне э, Сразу хочу сказать, я комментатор, я никакой информации Не обладаю о том, какие турниры Где будут проводиться Мое дело только комментировать матчи, а никак как уж Их не организовывать, поэтому с этими вопросами Увы, не ко мне э, Слот бой Даблкил Минус от Слэйра. Денис забирает пауэр Зорода и 4 в 2. Едва ли не забили только что новые патриоты. Последний гвоздь э, в крышку. робот А теперь вообще прям все, все. Беда, печаль потеряна. 93 хп. У Слэйр... И просто Маусик ни разу в него не попался ВП. Можно было бы просто достать пистолет и настреливать с пистолетом. Слэйр! Третий минус оформляет, а, по сути, уже по совместительству, по-моему, четвертый. И Эйс, дорогие друзья, в исполнении Слэйр Демона, вот так вот. Вот это приколы и повороты, дорогие мои друзья. Вот, казалось бы, куда уж лучше, чем ситуация 4 в 1. А вот, оказывается, можно легко отдать даже такое. респектище респектящий игроку команды kskool.ru. Действительно, очень крутой и показательный раунд, когда нельзя расслабляться ни в коем случае. Ну, я надеюсь, что патриоты уяснили урок, потому что еще парочка таких уроков. И это уже минус экономика. Слотбой забирает пауэр Зорода. Далер тем временем делает уже, кстати говоря, второй минус по команде КС... Прошу прощения, New Patriots. Ну, концентрация достаточно высокая игроков атаки на миду. Тем не менее, оборона не спешит идти на поджимы. Поджали чуть-чуть длину. Есть игрок у нас на длине. Был во всяком случае. Это дубленочка. Как в чатике мне написали, это... SNCXD. Мне это лайнер. О, даже лайнер, ничего себе. Ну, жестко-жестко отыгрывает. Согласен. Если, ну, то есть, если, как говорится, не вранье, то похоже на правду. Слэр Демон. Один в 2. Ну вот, в предыдущем раунде затащил 1 в 4. И тут, к сожалению, перед смертью Ермак попадает ему в голову, оставляя всего-навсего 2 хп. И дубленочка ставит на этот раз. Точку, дорогие мои друзья, в этом раунде не будет никаких вытащенных клатчей повторных за авторством Слеера. Увы, ях. Но и этот матч, кстати, тоже заканчивается со счетом 16-6. Хохма.